Добрый день! Сегодня поговорим о том, чем землевладелец, землепользователь, собственник и арендатор отличаются друг от друга. Очень часто данные понятия смешивают, считают, что это синонимы, но на самом деле это не так. Это абсолютно разные субъекты земельных правоотношений, которые имеют между собой существенные различия. Сегодня поговорим о двух главных различиях, которые отличают данных персонажей друг от друга. Для удобства воспользуемся интерактивной интеллект-картой. Итак, мы будем говорить о правообладателях земельных участков. Как я уже раньше сказал, правообладатели земельных участков делятся на четыре группы. Это собственник земельного участка, землевладелец, землепользователь и арендатор. Для чистоты ответа нужно добавить, что к этим правообладателям также относятся еще два субъекта. Это обладатель сервитута и обладатель публичного сервитута. Но о них мы в этом видео говорить не будем, поскольку они нас не особо интересуют в контексте различий между землевладелелением землепользователем, арендатором и собственником земельного участка. Итак, первое отличие, которым друг от друга отличаются правообладатели земельных участков, собственник, землевладелец, землепользователь и арендатор, касается объема прав, которым каждый из них обладает. Начнем с собственника, потому что права собственника является той производной, от которой получают свои права землевладелец, землепользователь и арендатор. Собственник земельного участка обладает тремя основными правами. Это право владения, право пользования и право распоряжения. В данном случае речь идет о земельных участках. Что из себя представляет право владения? Право владения это физическое обладание каким-либо объектом права собственности. в данном случае речь идет о земельных участках. То есть фактический физический контроль объекта собственности представляет собой владение. Второе право – это право пользования. Право пользования – это возможность извлекать из объекта собственности полезные свойства, то есть фактически эксплуатировать объект, которым владеет собственник. Право пользования, вы понимаете, тесно связано с владением, потому что эксплуатировать и использовать, и извлекать полезные свойства из объекта, не владея, им практически невозможно. И третье основное право собственника – это право распоряжения. Право распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу земельного участка, то есть продавать, дарить, оставлять по наследству, сдавать в аренду и так далее. Таким образом, если субъект обладает всеми тремя видами прав, то есть владение, пользование и распоряжение, то, соответственно, на данный субъект является собственником земельного участка теперь рассмотрим какими правами владеет пользуется вернее землевладелец как видим землевладелец обладает теми же двумя первыми правами как и собственник то есть землевладелец обладает правом владения и обладает правом пользования в правом распоряжения землевладелец обладает только в части из всего спектра правомочий которые входят в состав распоряжения землевладелец может только передавать свой земельный участок по наследству продавать сдавать в аренду дарить и другим образом определять судьбу земельного участка своего землевладельца не может. Единственное, что ему доступно, это передавать свой земельный участок по наследству. Таким образом, сравнивая отличия в праве распоряжения собственника и в праве распоряжения землевладельца, видим, что права землевладельца в части распоряжения своим земельным участком гораздо уже, чем права собственника. Собственник праве распоряжаться любым способом, законом, своим земельным участком. Землевладелец не вправе распоряжаться любым способом. Единственный способ распоряжения это передать его по наследству. Теперь рассмотрим землепользователя и арендатора. Землепользователь и арендатор обладают равными правами, вернее равным объемом прав, то есть, как и землепользователь, так и арендатор имеют право владеть и пользоваться земельным участком. Право распоряжения ни у землепользователя, ни у арендатора земельного участка нет. То есть, иными словами, ни землепользователь, ни арендатор не имеют права определять юридическую судьбу земельного участка, которым владеют и пользуются. То есть, иными словами, не имеют права его продавать, дарить, завещать и иным образом определять его дальнейшую юридическую судьбу. Таким образом, первый признак, которым отличаются между собой указанные виды правообладателей, состоит в прав которыми они обладают то есть собственник обладает самым полным объемом прав владения пользования распоряжения землевладелец обладает усеченным объемом прав то есть имеет только частичные права по распоряжению землепользователь и арендатор вправе только владеть и пользоваться земельным участком право распоряжения земельным участком у данных субъектов отсутствует теперь поговорим о втором виде отличий которые отличают вышеуказанных правообладателей земельных участков начнем как обычно с собственника. Здесь все достаточно просто. Собственник обладает земельным участком на праве собственности, то есть тут ничего не добавят, не убавят, собственно говоря, ничего. Землевладельцам несколько интереснее. Землевладелец обладает своим земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения. Пожизненное наследуемое владение еще было известно в период Советского Союза, то есть тогда земельные участки выдавались именно на праве пожизненного наследуемого владения. В 2001 году был принят Земельный кодекс новый, который признавал право пожизненного наследуемого владения, но при этом в своем содержание не устанавливало основания по которым новые землевладельцы могли бы получать земельные участки на праве пожизненного наследого владения с правом пожизненного наследуого владения сейчас сложилась такая ситуация что ранее выданные земельные участки на данном праве то есть за 2001 года они продолжают существовать имеют право пользоваться данными земельными участками но на текущее время с 2001 года получить землю на праве пожизненного наследого владения уже нельзя иными словами можно сказать что право пожизненного наследуемого владения это умер вид права, который со временем трансформируется в право собственности, потому что любой землевладелец на текущий момент имеет право конвертировать свое Право пожизненного наследственного владения, право собственности бесплатно. Землепользователь. Землепользователь обладает земельным участком на двух возможных основаниях. Это безвозмездное пользование и постоянное бессрочное пользование. С безвозмездным пользованием все достаточно просто. Для этого землепользователь должен заключить договор с собственником о безвозмездном пользовании земельным участком. Существует порядка 14 оснований, когда можно получить землю безвозмездное пользование. С правом постоянного бессрочного пользования все гораздо проще. Граждане на данном праве пользоваться земельными участками не могут. Это могут делать только казенные предприятия, государственные муниципальные учреждения, органы государственной власти и Центр исторического наследия президентов Российской Федерации. Иными словами, граждане не могут быть субъектами права постоянного бессрочного пользования земельным участком. И завершающий субъект правообладателей – это арендатор земельного участка. Он, соответственно, владеет земельным участком на основании аренды либо, либо субаренды. Итак, какой можно сделать вывод из изложенного? Четыре вышеуказанных правообладателя земельных участков, собственных землевладелец земли пользователи и арендатор отличаются друг от друга конкретным юридическим содержанием, в частности объемом прав, которыми они обладают, и основанием, на котором они владеют земельным участком. Поэтому, когда вы встречаете в законодательстве, либо где-то еще, описание, указания на конкретного землепользователя, землевладельца, арендатора, либо собственника, вы сразу можете определить его статус, исходя из объема прав, которым он имеет право пользоваться, и основанием, на котором он владеет земельным участком. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным видео. Увидимся в следующем ролике.